Приветствую вас, зрители канала Грин Pro. Сегодня мы с вами попробуем приготовить овсяные печенья. Ну, любимые многими лакомства. Мы постараемся сейчас показать вам некую такую свою интерпретацию. Все продукты, естественно, мы будем максимально изготавливать сами. Все компоненты этого печенья будут максимально натуральными мы постарались нашли все ингредиенты и сейчас мы попробуем сделать настоящее овсяное печенье будем использовать органические овсяные хлопья мы их изготовим сами органическая цельносмолотая мука таким образом наше печенье будут максимально полезны мы будем использовать тростниковый сахар без обработки. Мы добавим его совсем немного, чтобы печенье не были такими сладкими. Кому нужно послаще, пусть макают в варенье. Также мы будем использовать деревенские яйца и немного деревенского сливочного масла. Вот я его приготовил. Нам понадобится пекарская сода. Это специальная сода для выпечки, очищенная, без каких-либо добавок. Ну что, поехали! Для начала смешаем яйца, сахар сливочное масло. А теперь берем венчик и все перемешиваем. Масло нужно предварительно размягчить, иначе при перемешивании оно будет комками, и вам будет весьма неудобно. Хотя если у вас есть погружной блендер или миксер, то процесс будет, естественно, попроще. Но кто ищет легких путей? Ну, в принципе, достаточная консистенция. Для того, чтобы изготовить настоящие овсяные хлопья, мы возьмем голозерный овес. И раздавим его на зерно-довилке. что процесс весьма непростой. Ну, по мне, так очень даже веселый. Немножко крупновато. Сделаем чуть-чуть побольше, чтобы раздавливалось. Начинаем всыпать муку и хлопья. Ну и добавим соды. А дальше самое интересное – лепим и выпекаем. Мы приготовили противень с пекарской бумагой и начинаем добавлять сухие ингредиенты. А из этого можно сварить кашу. Принято считать, что овсяные печенья делаются из овсяной муки. Ну, мы как-то обошли этот способ. Ведь цельные овсяные хлопья э, придают максимальную полезность этому продукту, делают его здоровым, ну, практически фитнес. Добавляем цельно смолотую муку. Э, здесь нужно сказать, что мука может быть и белая, э, может быть просеянная, кому как нравится. Ну, а дальше вымешиваем руками. Немного замесили и добавляем соды. Соду необходимо погасить. Ну, используйте для этого любой кислый сок. Добавляем соду в нашу смесь и еще немножко вымешиваем. Вымешиваем довольно-таки интенсивно, чтобы сода распределилась по всей смеси. Всем печеньем а теперь самое интересное здесь можно позвать детей чтобы они участвовали начинаем лепить э, наши печеньки тесто на печенье может получиться ну довольно мягким или наоборот густым и будет отставать от рук это не имеет значения если тесто влажновато и прилипает к рукам просто используйте водички немножко смачивайте руки И все у вас получится. Лепим просто такие кружочки. Если не совсем жидкое получилось, можете ложкой выкладывать прямо на противень. Ну вот, налепили печеньки. Теперь будем ставить их в разогретую печь. Ну вот, буквально 10-15 минут, и печенье будет готово. Итак, прошло 16 минут ровно. Давайте посмотрим. Ну... Я считаю то, что нужно. Да, печенье готово. Прекрасные, полезные лакомства для ваших детей. Не сильно сладкие. Ну, с сахаром можете регулировать сами. А мне нравится, чтобы были почти не сладкие. Приятного вам аппетита. До скорых встреч!